Добро пожаловать на мой канал Сегодня будем делать обзор на Как обзор будем играть в игру фарминг Симулятор 19 Уж очень ну, Больно сильно мне понравился В последнее время вот. Будем Делать так сказать соло прохождение И по самым Можно сказать сложным условиям То есть нам дается всего лишь как мы видим, 19 евро в правом верхнем углу экрана. И вот с ними-то мы и будем пытаться развиваться, то есть играем, как видите, на карте. Ну, мне кажется, уже всем известная карта под названием Ягодная. Карта очень интересная, так как здесь мы видим родные просторы наших российских сел, картины. То есть все очень даже душевно сделано поэтому будем пытаться здесь развиваться так что у нас сейчас есть на данный момент практически из техники мы ничего не имеем то есть если мы посмотрим наш так сказать в нашу собственность не в аренде не в собственности техники у нас никакой нет то есть мы совершенно пусты мы можно сказать только-только приехали в это село Вот, так сказать С дыркой в кармане И пытаемся Найти себя, то ли Идти бухать, то ли Идти заниматься делами Какими-то, чтобы все-таки Было на что питаться Ну и так далее То есть возможности у нас Благо для этого есть Тут, -тут местный колхоз, я так понимаю Различные склады Различные элеваторы стоят для хранения чего-либо. Вот, то есть в стандартной версии здесь стоят, вот на этих местах стоят склады под технику под нашу. Ну, как видите, я это все дело благополучно почистил. И теперь у нас здесь полный галяк, То есть ни техники, ни... Доступны к нам в пользовании гаражей. Рим мастерская, по-моему, тоже здесь отсутствует. Она вот тут на горочке была, да? Чуть сюда вот поднимешься, и здесь была ремонтная мастерская. То есть ее здесь тоже нет. То есть колхоз, можно сказать, в упадке. В очень жестком. И вот мы сюда приехали поднимать хозяйство, так сказать. Так, ну так как у нас ничего нет, надо уже приступать к какому-то роду деятельности. Так, ну, посмотрим на доступные нам контракты, что нам тут предлагают, над чем поработать. Контрактов мы видим у нас немало. Собственно, это и сбор урожая, это и удобрение. Но удобрение нам, в принципе, не на что покупать. Если мы даже возьмем этот контракт, то есть с техникой, к примеру, и владельца его, то нам не на что будет покупать удобрение, и мы просто-напросто не сможем удобрять поля. Так. Какие-то надо брать, когда другие, более серьезные контракты. Так, например, вот этот, ничего такой, да. То есть, мы здесь делаем уборку поля. То есть, да, с уборкой нам лучше всего будет. Ну, естественно, техники владельца. Удобрения мы не рассматриваем. Перевозка также нам не, не на чем перевозить. У нас нет личного транспорта. Вот. Поэтому, наверное, лучше всего да, подойдет это сбор урожая. Удобрения и в счет. Сбор урожая и вот это поле, кстати говоря... Подходит очень хорошо. 56-е поле. Посмотрим, где оно. Это вот это поле. Находится достаточно далеко. Даже от каких-либо мест ключевых. Так, а еще какой контракт у нас есть на сбор урожая? Есть пятое поле и есть поле 35. 5-е поле сбор урожая. Давайте посмотрим. Но это тоже достаточно далеко. Так, и 35-е поле. 35-е у нас находится здесь, да. То есть я думаю, что лучше взять на 56-е поле контракт и потихонечку начинать его убирать. Давайте так и сделаем. То есть, естественно, на технике его владельца. Вот, то есть у нас сбор урожая, будем собирать подсолнухи. Комбайн нам дадут самый топовый. Так, ну и... Значит, берем мы все это тело в кредит. Так сказать, у его владельца. Все, технику нам доставили куда нужно. Ну, теперь можем уже в нее пересаживаться. Так. Вот он нам комбайн дается, такой. Я, я так понимаю, это самый топовый, который есть здесь. Самый наикрутейший. То есть очень интересно будет поработать на наикрутейшей технике на самом начальном этапе игры. Вот. То есть, сначала нам что нужно? Погрузить сжатку на этот комбайн. Потому что сжаткой ехать, ну... Будет немножко некомфортно. Итак, заводимся. Давай пробуем сейчас перецепить нашу жарку. Точнее, погрузить ее на специальную платформу, которую мы за собой повезем. Сейчас мы это тихонечко сделаем. Сначала откатим ее в сторону можно сюда даже, да? Не в дом, наверное, будет грузить. Думаю, ладно. Подожди. Ой, врезался. Ой, повредил комбайн. Ой, что будет? Ой, с меня сотруд бабла. и так денег нет. минуса уйду жестко. Так. Берем, значит, мы здесь пока оставляем. Так. Так себе, шутка. тех ну, конечно, здесь можно подземить. Ничего, за это там не будет. Вот жатку как отсюда вытащить. Это уже вопрос посерьезнее. Ее же надо как-то зацепить. А как же ее зацепить? Сейчас будем пробовать. Это сложновато. На такой большой дуре Но ничего, будем пробовать, и у нас все получится. Такое место для этого здесь достаточно. Нормально. Подъехали. Нормально. Ага, она у нас ставится -то с той стороны. То есть надо с той стороны заехать. Чтобы ее поставить на прицеп. То есть вот отсюда она у нас получается ставится. Так, мы сейчас его подвинем. Потому что мы иначе не войдем сюда. Таким вот образом Подожди, мы сейчас стену уперлись. Блин, а! Так, я знал, что на комбайне что-нибудь зацеплю. Большой неповоротливый зараза. Так. Так. Так. Вот сюда вот немножечко. А то не могу я поставить шатку прицеп. Так. Теперь можно ее как следует сюда поставить. Так. Как я вижу, у меня комбайн не совсем в хорошем состоянии. Так, а ремонт? Техники здесь где-то, по идее, можно было делать. Только я вот не помню, где. Вроде здесь было место, куда можно было загнать технику и подремонтировать ее. Но сейчас здесь почему-то этого места я не вижу. И вот где осуществлять ремонт техники, это уже... Вопрос большой. Так... Ну и где же у нас тут можно осуществить ремонт техники-то? Дайте бы узнать. Куда-то, может, перенесли. Ага, хлебозавод. Это сюда нужно будет отвозить. Да, это сюда нужно отвозить. То есть с 56 поля. О, как далеко нам возить надо будет, но ничего. Где интересно, здесь у нас транспортная компания, думаю, вряд ли. На заправочной станции. Может, есть ремонтная мастерская. Да, думаю, тоже вряд ли. Да, я вот не, не помню. Куда же делать здесь ремонтная мастерская? Она всегда была там. Но сейчас ее тут нет. Логика даже жесткая. Так. Это очень, кстати, нехорошо. Ремонтируют. Типа, мне никто не будет. Ладно, может со временем найдем. Ну да ладно, вроде пока состояние у нас у комбайна есть. Достаточно хорошее. Вот, посмотрим состояние техники. Но, к сожалению... Не отображается, да? Ну, жатка, я вижу, на 12.7 Мне вот этот мод показывает, не полезный. Комбайн 29.7, то есть на 30% поломный, то есть он будет ехать не в полную силу даже. Так, ну да ладно. Короче, ставим нашу жатку. Она не хочет сразу ставиться. Надо поставить ее поровнее. Тихо -тихо. Это по центру. Да, вот прямо, мне кажется, можно бросать, никуда не денется. Так, что, сначала комбайн, тогда отходим. Хочется, отогнать технику целая процедура. Ну, поехали, что делать -то? все равно. Надо отгонять. Все, зацепили и погнали. Ехать, кстати, не очень-то близко. где здесь можно проехать чтобы быстрее было ну вот здесь только по крайней мере так так так что ты не повернул вовремя давай назад все ехать долго наверное этот момент я все-таки перемотаю Еду я, еду такой, а тут Нати. табличка строительства короче, дороги, администрация перевозского района, ответственность за производство, работ. Ответственность. Шишнев, а, а. и даже телефон указан, нефига Короче, не дают мне дальше проехать нормально, здесь какие-то ремонтные работы. Я думал, по этой дороге сейчас быстренько съеду, а оказалось, не так-то все просто заворачивать ну ладно такие вот трудности возникли по пути тут какая-то объездная дорога короче если вот надо проезжать так не туда по-моему я поехал я поехал в какое-то хозяйство которое нам в принципе пока не нужно так давай разворачиваем машину опять я не туда рванул нам надо было туда свернуть по этой дорожке через переезд Это поле. Вот он, наше 56 поле. Площадь у него достаточно немаленькая. Поле почти 12 гектар размером, то есть это достаточно широкое поле. И давайте приступим уже, так сказать, к заработку наших первых денег. Будем сейчас собирать урожай. Подсолныки нашли, друзья, подсолны. Разворачиваемся здесь. Жарко, конечно, суперская, но тем не менее поле тоже не маленькое. Давай купаемся. Пошла жара, так сказать. Поехали. 10 км в час это стандартная скорость больше рассчитывать не стоит вот. умирать я немножко не оттуда начал я смотрю можно было начать ее немножко по-другому ничего страшного мы тем самым разграничим поле сказать, на два сегмента просто-напросто проеду прямо тоже нестандартная, она немножко кривовата, как мы видим. Но я постараюсь сейчас... Ладно, ставлю найбита, сам пока трактор подгоню. То есть, пускай найбит трудится, а сам я за трактором пока. Потому что скоро у нас прицелы, полный бункер уже забьется у комбайна. С такой жадкой он быстро собирает. Так, пока берем прицел. Поехали. Тоже по тому же маршруту. Только теперь уже на тракторе. Вот мы приехали, подогнали наш трактор. Как мы видим, уже у нами-то заполнен бункер было оповещение. Как раз вовремя можно Сейчас он развернется. Подожди, разворачивайся смело. Пускай он развернется и в другую сторону он поедет. И тогда уже мы подставим свой призову для заполнения. Как мы видим, у нас сейчас баланс идет в минуса. То есть мы лезем в долги, иначе никак нельзя. Но работать желательно ну, так вот вдвоем потому что так будет продуктивнее так сказать, сходил в деревню нанял местного мужика э и плачу ему бабки он вот водит комбайн а я вот пока гоняю трактор туда-сюда ну так гораздо продуктивнее. так у него труба с другой стороны поэтому подъезжаем с другой стороны Това родной выставляет трубу подбирать так десяточки нужно скинуть скорость вы контроля чтобы нам не пережать его вот так вот семечки семечки друзья вот такие черные смачные бабки на семечки Сейчас немножко проедем по он уже собирался. Ну, это, его бункер, по-моему, 18 что ли, начали, как кайна, кайна. у компайна. У нас-то у LEGO обещают 1 наверное, побольше. что у меня как-то вводят в стороны. Не-не, давай, езжай, езжай. Повело меня как-то в сторону. Бросает по сторонам. сейчас вижу, что уже он мне все ссыпал, и можно уже самому немножко трактор отогнать трактор сейчас не в сторону даже можно вот сюда вот его поставить чтобы он на обратном пути нас встречал и mm -hmm. можно так, глушим и пересаживаемся на комбайн. Ладно, давай, поехали. Да, самим надо немножко тоже порулить. Только намит. Если будет работать, мы вообще останемся без денег. А это, наверное, тоже немножко перемотая, потому что здесь работает на очень долгое время. такого большого комбайна, данное поле кажется не таким уж и маленьким, то есть я уже буквально ну, 30 уже его обрабатываю и, как видите, даже по карте, наверное, еще и половина не убрал. Половина будет тогда, когда я, скорее всего, вот этот сегмент закончу, может чуть-чуть больше половины. А на данный момент пока что 34% мы убрали. Показатель общий, он складывается из уборки и из достатки количество содержимого, то, что мы собираем с поля. Вот. Я все-таки надеюсь, что мы с этого поля получим достаточно неплохо, так как еще сверху должно остаться. Я постараюсь собрать это поле по максимуму, то есть все вот эти вот боковушки постараюсь почистить, чтобы мы подсолнух урвали по максимуму. Кстати, почем у нас там подсолнух, если вы сейчас... Сколько там у них стоимость... Подсолнухи 800, 500, 600, 700. То есть 800 это на зерновом элеваторе они стоят. Максимальная стоимость предлагается. 800 евро за тонну. Будем называть это тоннами, так как она действительно есть тонна. Ну или 1000 литров. Вот, а зерновой элеватор у нас находится где? А вот здесь. То есть недалеко от того места, куда нам нужно доставлять. Все находится в перевозе. То есть, э, в районном центре, так сказать. Вот туда и будем все это дело обвозить. Ну вот наша сборка продолжается полным ходом. Работаем в под прям просто не покладая рук. Работы реально хватает. Ну, в таком компании это еще более-менее обрабатывает. И более легко, я бы сказал. Но в целом-то и в принципе... Поля здесь достаточно немаленькие. То есть даже я обрабатываю сейчас 56 поле, это не самое большое, которое есть. Самое большое, насколько я помню, это вот 30 поле. Там ну, наверное, наверное, в два раза больше, чем то, что я сейчас обрабатываю. По своей площади. То есть там даже на таком комбайне будет очень сложно, не говоря уже. То есть на этот поле сложновато. Уже полчаса реально времени катаю. Вот. И убрал. Даже половина еще поле не, не убрано. Ничего. Лег, легких путей не ищем, поэтому будем. Главное, главное работать руками, а не языком. И все у нас получится. Поехали дальше. себе под поезд попали. Он здесь, кстати, очень редко катается, но в течение обстоятельств сейчас такое получилось, что вот как раз выехали под поезд. Я хотел просто здесь срезать, что здесь реально можно срезать. Да, тяжелая телега у нас получается. То есть мой общий вес сейчас трактора 11 тонн. И телега получается у нас с общим весом 20 с лишним тонн. То есть 30, то есть 20 тонн получается груза тянуть. Поэтому тяжеловато он идет. Но, ну, в принципе попробовать по вдоль железнодорожных путей. Сейчас ехать. Смотрим, получится, не получится. Ну, насколько получится мы им ехать. Все-таки по железнодорожным путям ехать это не самое лучшее, что можно придумать. Поезд ехала а потому. Ну вот тут дорога и стала но пока по ней да, трактор работает до пределе но в свой максимум он, я вижу, даже здесь выжимает хотя отвозить тоже надо дальше иначе, иначе, иначе ничего хорошего из этого не выйдет так, вот, там, видите, внизу где на карте зеленый кружочек мигает нам сейчас нужно в этот пункт э, привести наш груз. Вот, там нас его примут. Там мы за него получим еще прогресса Минимум процентов, наверное, 7-8 точно еще добавят. Да, кстати, этот пункт гораздо короче. Надо его взять на вооружение и обратно тоже так же, наверное, ехать здесь, кстати, можно тоже срезать, если ехать вот так по полям, прям по дороге, потому что ехать тут достаточно долго получается. А если ехать вот так по полям, тут даже мы с горочки летим. Ну, что, в принципе, нормально. Еще такая карта интересная, тут очень большие всякие овраги бывают, то, что если знать местность, можно куда-нибудь э, влететь так, что мало не покажется. Не знаю насчет арендованной техники, можно ли ее возвращать. Можно проверить, чем мы то То есть, ну да, сбрасывать ее тоже также можно, то есть арендованную технику, даже мой трактор, можно сделать сброс, то есть на исходную точку. Ну, мы уже, можно сказать, почти приехали. привезли сейчас разгрузимся и поедем за второй вот так у нас происходит выдумка. Вот. и сейчас у нас сразу же прогресс увеличился и у нас ровно 50 процентов одна телега это 50 телег процентов но там еще будет больше чем одна там как минимум еще будет две Потому что сказать, едем за второй так, пишет, что у меня у найми-то заполнен бункер, но он зараза сидит и денежки стригет. Плюс еще и технику забыл заглушить. Все, заглушим его и поедем дальше. здесь ладно пускай сюда всыпает куда-то в бок всыпает короче говоря семечки ну и ладно. Главное, что в принципе ссыпает. Сейчас все ссыпет, снова объедем. Сейчас развернулся, просто потом хотелось в другую сторону ехать по-другому. Что ж, поехали дальше. Тихо-тихо, жатку так сломаешь. Хотя он такой жадкой, скорее всего, березу срежет, чем ее сломает. На сборе этого всего нахожусь то есть это мы ну, еще раз повторюсь собираем поле на самом топовом комбайне а площадью всего лишь ну почти что один из гектар то есть поле на самом деле небольшое и вот мы до сих пор его мучаем до сих пор убираем Вот, ну. есть в этом смысл что нам нужно сейчас деньги, чтобы купить себе хоть какое-то оборудование, даже хоть хотя бы чтобы были деньги на какие-то определенные расходы на текущие. Я вообще даже ни на что не могу сейчас потратить, потому что у меня тупо их а кредиты, допустим, я сразу себе заявил, то, чтобы не было слишком просто, я лезть вообще не стану взять некоторую сумму в кредит, но я, к сожалению, этого делать не стану, вот, так как у меня прохождение, ну, не сколько прохождение, а столько, просто играю, полный хардкор добивается, так что будем по самому сложному пути двигаться. Можно здесь взять в кредит, да, то есть там столько евро, но мы будем по хардкору. Все деньги чисто зарабатывать будем только по контрактам. Долги, да, долги связаны с нами, это меня еще одобряют, то есть это, в принципе, допустимо, но кредиты здесь брать я собираюсь, то есть у нас будет все максимально хардкорно, то есть настоящий карт на ферме, по хардкору, ребята, по хардкору то есть Ферма, как она есть на самом деле. Есть, допустим, у нас нет никаких нигде банков, мы не можем брать кредиты. в качестве человека с плохой кредитной истории поэтому какие-то нам в день одобряют даже в денежные средства поэтому без кредитов ребята без кредитов играют я понимаю что можно там набрать определенную сумму потом со временем выплачивать, можно сразу все взять да я знаю что так можно но интерес в том чтобы вести игру без каких-либо дополнительных финансовых поступлений Чисто живем на то, что мы заработаем либо сами на контрактах, либо от продажи своей продукции. То есть, но в кредит ни в коем случае ничего не берем в аренду. Да, то есть это можно, это допустимо. Но кредиты денежные брать, играть. Да, я думаю уже несколько раз сказал уже будем всем, понятно. дальше продолжаем. По хардкору, ребятки. Еще немножко у нас в поле осталось. Ну как, большую часть мы уже точно собрали. 70% только убрано у нас получается. Вот, ну вот сейчас я телегу загружу по максимуму и отвезу ее. И, наверное, еще раз придется приехать уже за последней телегой, который которой и будет тот самый наш профит со всего этого дела, который принесет нам дополнительный доход. Помимо денег за контракт, то есть вот у нас... За контракт нам будет начислено 17 820. Хотя нет, с вычетами мы получим гораздо меньше. Это если бы мы со своим оборудованием выступали. Но здесь у нас будет поменьше 1000 на 3. То есть, грубо говоря, мы где-то 14 получим из контракта. И плюс еще с профита того тоже сколько мы получим. Ну, не знаю, даже двадцатки, может даже не будет. Но это приличная сумма. выполнять контракты. Прогресс идет. Не так быстро, как хотелось, но он идет. Время специально оставил на единички, чтобы у нас нас слишком быстро не бежало, Иначе у нас тут есть списочек, он будет просто-напросто меняться. Хотя, постоянно задание заказывать. За это можно пальцем но время специально поставил реалистичное что чтобы было максимально реалистично первый так сказать на максималках чипмотов модов я здесь не использую которые допустим сильно упрощают облегчают процессы по принципу например, автозагрузчиков каких-то очень великое множество модов, которые в автоматическом режиме позволяют загружать те или иные материалы. Но я здесь такие не использую. У меня тут все чисто на погрузчиках, все по ручками, так сказать. каких вот. то там... Левых способов загрузки тех или иных у меня здесь... Ну, даже таких модов нет. Все, основные моды только на технику, на определенный На я сказал. Мне на всякий шлак там просто перекрасят уже существующую и добавят вот вам ну, на нет у меня моды можно сказать все за какой-то допустим эксклюзив да отвечает не просто покраска дела а именно не проработки так ну, со временем посмотрите увидите если что кого-то заинтересует допустим по модам пишите в комментариях я ссылочку отправлю в комментарии читаю ссылочку заинтересовавших, я непременно вышли так, у нами-то опять нашу компания, точнее заполнен букер сейчас мы загрузим партиечку и я думаю как раз наш, наш прицеп будет загружен полностью и можно будет отвозить так, давай едем на загрузку давай, родной, выдвигай я ему чтобы выдвигал свою трубу чтобы близко подъехал да, блин, давай, родной Еще я пошла за лужера по чужим полям так можно ездить и не подминать культуру а по своим, к сожалению, нет если бы я так проехал у меня бы давно все мои весьма урожай сошел ну, так все я полный поехал я сдавать Какой объект нами на то мешает а это я надеюсь он там справится так, денежки капают нами на то значит он там справляется и так едем опять отправляем очередной груз есть, получается, тоже нехилые. Да, но я думаю, за следующий заход мы это поле добьем. Так, здесь опять у нас традиционно по железочке сейчас поедем. Главное нам поезд не словить. Вроде нет. А, кстати, поезд едет-то оттуда. Пока вроде поездов я не вижу. Пока по краешку едет. Главное успеть проскочить, иначе поезд нас может выбить так, что мы охренеем. заранее сохранюсь тихо тихо тихо а тут в принципе не обязательно же ехать по можно рядышком проехать ну да ладно мы не ищем легких путей там слишком большой будет овраг потом в горочку труднее тянуть чем здесь по путям тут поровнее все тут. вон и поезд как раз ей успели проехали эй здорово не успел ты меня сбить. Машинист такой в шоке, наверное. Что тут трактора рядом с путями катаются? А мы так сокращаем. Да, можно сюда было сгрузить подсолнухи. Так, все-таки думаю, по дороге будет быстрее. Может, она рядом. Всё, поехали. наймит у меня уже почти 1000 евро прикарманил заработал. Вот молодец работает, парень. Так, с деревни нанял какого-то чувака. Почти тысячу евро заплатил уже буквально за час работы. Да какой час он меньше работал? Минут 30 поработал. За 30 минут работы косарь евро. Неплохо тогда получается, если прикинуть. Косарь евро за полчаса. Я бы так работал. Я бы не уходил с этой работы. Кто за полчаса по по тысячу евро получает? Только мой наймит. Так, здесь, наверное, срежем все-таки по традиции, по старинке. Можно же срезать и гораздо круче. И выехать сразу на нормальную дорогу. А не ехать туда. Там мы немножко расширяем получается наш диапазон. А здесь мы выскакиваем сразу на дорогу. Но только тут вопрос, какой здесь обрыв идет. Мы выскакиваем на дорогу, ну, в принципе, приемлемый. Ох, как разгоняемся-то, а? Нормально. Обрыв приемлемый. Не резкий переход. А планная горочка. Все, снова в перевозе. Может, пока катаемся, наш наймит уже и уберет это поле. И поосторожней, ты там на БМВ. Видишь, папка едет на тракторе. Че там твоя БМВ? Под колесо заскочит, и ничего от него не останется. Все знаки посшибал. Некрасиво это. Помощника заполнен бункер. Так быстро. Ну да, если учитывать то, что он мне не полностью все высыпал, то вполне нормальная ситуация. А я еду на максималку. Все равно... Не успеваю, я думаю, что обратно тоже не успею вернуться. Так, это, думаю, 100% можно сгружать все полностью, не заморачиваясь. Осторожно, надо будет сгружать последнюю партию, когда ты ее привезешь. Так, подъехали. Так, подожди, подожди, ну куда же ты газуешь? Да, Давай назад, немножко, немножко назад. Так, что у нас там по-это, по... 82%, да, сгружаем полностью. тебя полностью примерочком так какой-то процент нас с этого уже попахали 91 процент нормально сейчас уже скоро закончим 91 процент выполнен так все летим Тихо-тихо, что так мотает то а? Кто тут очень сильно подбрасывает на этих переездах. Тихо-тихо повелоть тебя с дороги-то. Так, все, у помощника заполнен бункер, но денежки он зараза такая получает. Так, давай родной, глуши мотор. Не надо денежки так просто тратить. А то гад такой, все, бункер забил сидит, ждет меня. Я, конечно, понимаю, что за время деньги капают. Но мне нужны дела. Они просто воздух. И так плачу нехило. И так плачу, из ничего. А чем, кстати, я получу ты? Ну, это типа я обещаю, что вот столько-то, столько-то заплачу. Придется куда деваться. Карта, наверное, раза в два больше, чем тот же Рейвенпорт классическая. Примерно так. Ну и также точно раза в два больше, чем Фельдсбурн. То есть карта реально огромная, надо здесь долго очень, далеко и долго колесить. В принципе, дерево не въехать. Как интересно, по 50 полю можно проехать. Что не надо было сворачивать. Да хотя можно свернуть если что Нам все равно в катуга надо ехать. Примерно. Но лучше по дороге. Тут как-то побезопаснее, поровнее. 4 процента я думаю уже когда сгружаться будем тогда уже будет ясно сколько мы заработаем сколько заимеем и так далее так включай свою мигалку осталось всего ничего По ровной местности. Иногда идет даже 9 километров в час. Вот, То есть, если по приборам смотреть, то показывает показывает, что он едет 9,6 километра, 9,7. Даже 10 уже нет. Естественно, он сдает. По-хорошему надо в ремонт. Так же, как и жадка. Жадка тоже уже на 42% процента почти повреждена. Тоже необходим везде ремонт. Но я, к сожалению, без понятия, где здесь на ягодке существует пункт ремонта э, такого вообще авто э, и не могу никак э, сделать на ремонт, прежде чем выезжать например, на, на рабочие места так что если кто-то знает, то подскажите потому что в версии 2.2 .2 стоит э, ягодный карт, может быть что-то убрали раньше, помню, было там возле магазина техники э, стояла область, где можно было подремонтироваться Сейчас даже не знаю, может перенесли, а может и совсем убрали. Или может это потому, что сложность у меня экономическая стоит. Сложная. Но это, скорее всего, не связано. Вот. Может просто убрали. Подскажите, ребята, если вдруг кто знает, где у нас сейчас находится ремонтная мастерская. Это по дефолту. Очень буду благодарен. А мы продолжаем. Поехали. Точнее, до сих пор едем Убираем, едем и убираем. Сегодня никак не можем убрать. Осталось всего ничего. Сейчас, думаю, последняя у нас фотка будет. Последняя, так сказать, доставка груза. Там уже распределим, что будет входить в профитную часть. А -а -а. И посмотрим, ну, какие будут у нас доходы. Нами там я смотрю, заплатил больше 1000 евро за уборку этого поля. Ну, потому что без них тоже никак. Это, считай, надо э -э желательно делать сразу несколько. Дел, иначе у нас сборка будет вообще долго если мы будем делать все сами поэтому я всегда задвигаю на Эмита чтобы он делал э, какую-то определенную работу чтобы просто так э, время не простаивал так что по такой системе давай давай еще немножечко осталось поле по крайней мере мы уже почти убрали прогресс у нас на 96% Поле мы убираем и Отвозим Там еще маленький кусочек остался Но мы сейчас до тут доедем Сейчас здесь проеду и все-таки доеду Я хочу по максимуму собрать, потому что мне сейчас каждый Каждый евро на счету Ситуация реально Печальная Мне на деньги ничего не взять Совершенно километров тащить. Так, а ну-ка, поехали, туда сгоняем еще. Кусочек небольшой сейчас заберем. Это по пути можно собрать. Нам сейчас любой евро пригодится. Да, вот небольшой еще участок остался, что мы не убрали. Сейчас уберем, доберем. все можно трубить фанфары мы это сделали мы убрали все какие-то поле все глушим двигатель подгоняем трактор забираем это все и сдаем трактор входит по моему 45 что ли тон точнее литра так ну все мы забрали Теперь весь до сдачи поехали телега вышла не полная только наполовину и сейчас будем аккуратненько сдавать прогресс у нас 96 процентов сдавать сейчас надо действительно аккуратненько не, я все-таки поеду по железке потому что здесь повыше чтобы поезд не попался на встречу по похоже едет так а? специально сейчас бы еще немножко я бы опять по нему упал. вот почему-то вечно прибытие поезда совпадает с моим отбытием моего поля. Постоянно он здесь. Такое ощущение, как будто здесь катается не один поезд, а их несколько. Хотя на самом деле он просто здесь один. Просто я всегда попадаю, когда он навстречу мне движется. Колеса как хорошо отрабатывают рельеф, да? То есть каждый независимо подпрыгивает подпружиненное... Физика просто отменная, поэтому мне и понравился фарминг 19 Что реально над ну, физикой, конечно, здесь видно, что потрудились здоровски. Все, жду дождусь, когда же запилит мод э, на реалистичную грязь для 19-го, так же, как в 17 -го. Вот это будет, мне кажется, вообще огонь. С какой-то физикой, да еще и с более реалистичной грязью, то будет вообще шикарно смотреться. Если кто знает про моды, допустим, на какую-то реалистичную грязь, ну или вообще какие-то прикольные моды, ребят, скидывайте в комментариях, то есть буду смотреть, мне эта тема очень интересна, вот, возможно и получится нормальную сборку запилить с этим, просто сам лично я пока еще не находил, так что, ребят, скидывайте, буду очень рад. Здесь надо срезать. Оп, что-то я как-то резко больно повернул. Я все переживаю, что меня опрокинет где-нибудь. А если меня опрокинет, то у меня просто-напросто нет средств, чтобы поднять себя. Читерскими, конечно, способами я воспользуюсь, но это просто-напросто... Типа эвакуатор вызову, да, и, это... и меня отвезут до надо, да. Но это тоже по времени займет Потому что надо будет опять ехать С места, да меня привезут На место Выгрузки и так далее То есть это будет гораздо больше Просто по времени Речка Пьяна Пьяная речка Название такое Душевное, пьяна. Так, так, так, так, так, что-то я вылетел навстречу, а? Пролетел, проскочил называется. Все, еще немножечко вместе. На станции объявляют, будто бы сейчас поезд пригородный подойдет какой-то. Но тут, по-моему, вообще ничего, ничего не ходит. А может, ходит. Что-то я здесь на станции ни разу не видел, потому что поезда проезжали. Хотя резко та же самая, поэтому, скорее всего, проезжает. Поздец. Не могу понять, он на панельке справа дублируется. Скорость сверху показывается, скорость снизу показывается та же самая желтеньким. Непонятно, зачем она дублируется. Так, ну и вот сейчас нужно быть предельно осторожным, так как мы э, отгружаем до максимального прогресса, а после профитную часть мы уже повезем э, в другое место. Итак, подсолнечной, да, я сохранюсь на всякий пожарный. Да, сохраним игру. Ну и сейчас мы начнем э, выгрузку этого дела. Так, нам важно, чтобы прогресс у нас э, ровно избезили мы на 100. Так, 97, 98, 99. Вот, контракт на поле 56 завершен, но мы его пока не завершаем. У нас почти что 7000 осталось профитом. 7000 литров, и это не может не радоваться. Итак, здесь смотрим, что у нас это за а, склад такой. Здесь у нас находится хлебзавод, да, вот куда мы сейчас, собственно, и отвозили по контракту. Вот за контракт мы 14 тысяч получим, но пока что говорю, сейчас надо нам все здесь решить. Смотрим а, цены. На продукцию подсолнухи 864 это зерновой элеватор Зерновой элеватор у нас находится Вот здесь чуть повыше Подожди, может быть где-то есть еще подороже 864 за тонну 542 680 Нет, дороже у нас тут нет, к сожалению Поэтому мы везем на Зерновой элеватор Отмечаем его и поехали На зерновой элеватор Везем оставшуюся часть себе, к сожалению, мы сгрузить пока не можем, потому что у нас нет а, в пользовании никаких элеваторов. Смотрите. Элеваторы другие. Как-то есть, да? Но своего у нас элеватора пока что нет. Поэтому будем чисто продавать. Ну а нафига нам нужно этот профит? Только чисто для того чтобы покрыть какие-то расходы. Так, дальше я так понимаю, да, у нас идет, вон он дальше у нас идет зерновой элеватор. Дальше выезжаем уезжаем. Я так понимаю, нажим через заправочную станцию проехать. Мы выйдем, нет сейчас тоже проверим, что я не помню что. Заправочная станция лукойла Так. Короче, накололи меня. Здесь никак не проехать, да? Возвращаемся обратно. Я так. Я помню, что здесь какой-то подвох есть. Что здесь так просто не выехать. Здесь, по-моему, нужно было раньше немножко свернуть. И вот он, зерновой элеватор, то есть вот сюда. Сворачиваем. Так, шлагбаум, принц. Да, вот он поезд прекрасной этой перекрестки. Так, ага понятно куда надо ехать открывайте оперативно шлагбаум действия так вот мы подъехали Но я так понимаю что так отметимся здесь а, не Видимо, просто смещение бак а, вот вот на самом деле зер... зерновой элеватор и сейчас мы будем да, сбежать. Ну, короче, неплохо мы поимеем с этого дела. Если учитывая то, что почти практически по, по косарю у нас тонный, Давай, давай, газы. Во! Как, что, сюда сложно заехать -то, а? Даже Джонни не тянет. Так, так, так. Я просто не по центру на него сюда вклиняется. Вклиять здесь слишком расходно. Так, заезжаем аккуратненько. Оп. Ну все. Я точно, так сказать, по месту выгрызну. Давайте еще раз проверим. Сохранение произошло. Зерновой элеватор. Почему тут как-то со смещением находится? Я думаю, что сюда. Погнали. сгружаем все полностью. Вот они первые денежки. 6000 дохода. Это не может не радовать. Я... Поздравляю себя, так сказать. С первым выполненным контрактом. Контракт был на самом деле нехилый. То есть это действительно принесло мне какие-то деньги для дальнейшего развития. Вот, соответственно, завершаем контракт. Собираем денежки. Вот. Так что. Все, заканчиваем контракт. Техника у меня забирают. Остаюсь я снова без техники. Вот, видите, не могу никуда опять сесть за руль. Но зато теперь у меня есть какая-то сумма в кармане, которая позволит мне дальше развиваться. Вот. А как я буду дальше развиваться, вы увидите в следующей серии. Вот. Все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем всего хорошего и до новых встреч, друзья. Всем пока.